Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Постоянные зрители канала видели серию роликов с моим путешествием по Испании, и в этом путешествии я посетил несколько классных тапас-баров. Так вот, домой приехал, а захотелось мне некоторые рецепты из тех баров повторить. Сегодня хочу пробовать мясные. У меня вот здесь приготовленный с вечера фарш. Состав простецкий. 30% нежирной свинины, 30% такой же говядины, 20% свиное сало, 15% лук, 5% чеснок. Ну и на килограмм этого фарша здоровенный такой пучок зелени. Петрушка, кензамята Кроме того, понадобится мука, кукурузные хлопья и крекеры для панировки, яйцо для нее же, масло для фритюра и оливки, сыр, маринованный лук для начинки. А для оформления подачи я приготовлю соус на основе домашнего майонеза, для которого взял, естественно, растительное масло, яйцо, лимон, чеснок, маринованные огурцы, соль ну и горчицу. А начну я, пожалуй, именно с соуса. И минуту пожжать блендером. Сейчас приправлю солью и лимонным соком. Основа уже хороша, осталось с огурцами разобраться. На мой вкус для этого соуса маринованный огурец подходит лучше квашеного. Так, все. Можно брать в холодильник, чтобы настаивался. Я займусь тапосами. Яйцо заболтаю солью для панировки. Сыр нарежу кубиками. Масло для фритюры уже можно греть. Наружных слоев панировки будет два вида. Один кукурузный, второй на основе крекеров. Хочу сравнить, какой больше мне понравится. И то же самое сделаю с хлопьями. Но, заметьте, не измельчаю в хлам. Хочется, чтобы на готовом тапосе кусочки панировки были довольно-таки крупного размера. Приступим. А теперь панировка и в масло. Сначала мука, затем яйцо, а затем в крекеры. А теперь второй вариант – мука, яйцо и хлопья. И в масло оно должно быть нагрето до 160-170 градусов перегреете панировка гореть начнет не догрейте, она слишком много масла себя впитает И в таком духе все остальные. Тапос это закуска, а значит, без бокальчика не обойтись, согласитесь. глоточек для освежить пупыришки. Ой, холодненько, отлично. Ну а теперь пройдемся по тапосам. А, если вы новый человек на канале, я вам расскажу а, коротенько, чтобы вас не парить. Тапосы – это закуска. У испанцев есть а, такая привычка, я не знаю, или а, повод провести вместе время. Они собираются по пятницам в большой компании, там 3-4 человека, и идут по тапас-барам. Заходят в тапас-бар, каждый берет бокальчик чего-нибудь легкого вина или маленькую кружечку пива, маленькая, действительно маленькая, 220-230 миллилитров, это максимум, обычно 150 180 называется канья. То есть никаких пол-литра. И какой-нибудь тапас, какую-нибудь маленькую закуску. Выпивают, закусывают, кто-то один из этой компании расплачивается, и дальше они идут в следующий бар. И вот такое путешествие по барам, а в следующем баре уже следующий платит. Такое путешествие по барам, забег, поэтому закуски очень маленькие. И всегда вот с маленьким таким, либо бокальчиком сухого вина, либо кружечкой, стаканчиком пивка. Так, ну, а теперь я разрежу вот эту вот, наверное, начну с сыра, сырный. Так, ой, смотрите какой М -м, чудо. Тянется. М -м. Классно. Вот закуска на один укус, вот то, что надо. Вот класс, просто класс. Так, Тевка. Следующее пойдет с оливкой. Так, оливка, и здесь другое покрытие. Соответственно, здесь другая панировка из крекеров. Вот посмотрите, видите розовый цвет? Это не то, что не прожарилось. Ничего подобного. Я уже рассказывал, если в фарш добавить большое количество зелени, зелень у нас чемпион по содержанию азотных соединений, нитрат в первую очередь. Ну, сравните, если среди овощей, самая занетрачная штука нас свекла это 400 миллиграмм на килограмм нормы ПДК при единовременной концентрации то для той же самой петрушки для укропа 2000 2000 миллиграмм на килограмм азотные соединения в, при нагревании реагируют собственно говоря да, происходит реакция и вот как в колбасу мы э, нитриты добавляем Раньше нитраты добавляли, также селитру, а сейчас нитриты добавляем. И происходит реакция с... с господи, как уже называется? то меглобином. Да, с меглобином. Происходит реакция, и мясо остается розового цвета. Так вот, я добавил кучу зелени, и это мясо красное. Его нужно, наверное, до 95-100 до градусов довести, чтобы хоть немного убавить вот этот розовый цвет. Поэтому оно готовое, но розового цвета. Поэтому вы не пугайтесь. Так, ну а теперь... А, дайте мне, вот с этим соусом замечательным, М -м, майонез с добавлением огурцов виновных, сладеньких таких. А, классно. Освежение вкусовых пупырышков. Помните, стругацких. И вы знаете, мне, наверное, больше нравится даже вот с э, оливкой, чем с сыром. Сыр, он тянется, конечно, все здорово, но оливка придает такую пикантность классную. И она очень классно играет с вот этим самым соусом. Так, ну и последнее, с луковкой маринованной. Когда я использовал маринованный лук, у меня была идея получить такое же сочетание, какое в шашлыке. То есть там вот свинина, вот эта обжаренная на углях, в данном случае она у нас обжаривается, и вот этот маринованный лук. Когда он немножко прогревается, мне он очень нравится, не знаю, как вам. Так, ну что, со вкусом. М -м -м. Вот Это иде идеальное сочетание. И панировка. Панировка все-таки кукурузная мне нравится больше, чем из крекеров. Из крекеров немножко грубовато все-таки. Вот эта кукурузная прям классно. Короче, мой выбор однозначно это вот такая вот такой бол. Болы называются эти тапас в тапос барах там где я был. Бол с маринованной луковкой и, конечно, с этим соусом. И на выходе получаете вот такую штуку классную. Ой, божественно. И можно идти в следующий этап с бар Поехали. На этом, пожалуйста, позвольте с вами прощаться. Огромное спасибо за компанию с вами. Огромное спасибо тем, кто ставит лайки, дизлайки. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, напоминаю, промокод Фреско позволит вам сэкономить. Я вот сегодня пользовался такими Самуру Гольф. Классными, острейшими ножами. Спасибо за компанию. Всем пока.